hey guys john mark dugan back with the next installment of the refugees in veronish series so uh first up is an interview uh that we had with the director of a refugee camp that is in veronish russia and um you have to forgive the you have to forgive him he doesn't speak well because i think he had a stroke i didn't ask but he's got the cane and he moves kind of slow. So I, I think, I suspect that's what happened. <clears throat> um, so just kind of bear with it a little bit. And, uh, the other, uh, the other interview, the next interview after that, <clears throat> interestingly enough, it's a refugee family who fled from, I think Georgia or Tajikistan and they went to Ukraine to the Donbass. And then, After getting their lives settled in ba in Donbas, they had to flee again. And where did they choose to go? They chose to go to Russia. So, um, and there are going to be more interviews after that. I'm ha working on having them translated. It really, it takes a long time to get these translated. So, um, just on these two interviews yesterday, me and my friend, Alex, uh, we spent four hours trying to get them, uh, Translated for you, so so bear with it. Um, but more is coming. So all of you guys that have donated, thank you so much, uh, Sam, Bruce. Oh, uh, Melissa, huge shout out to you, Melissa S. Thank you so, Masha. That was incredible. So keep it up. We are getting good things to happen, and um, uh, the next video after this will be uh, some aid getting delivered to Ukraine, so you guys can actually see what's happening. So, thank you so much and uh, let's go to these interviews. In the city of Voronych, there is a sports base is We want to explain now about the refugees. Ukrainian region? Ну, получилось, как получилось, началась операция, вы видите, в принципе мы посчитали своим долгом тоже помочь в приеме беженцев, потому что дети, старики, женщины, они не виноваты, что на Украине такая ситуация не очень, не очень хорошая. Поэтому нацию в городе попросили помочь в расселении. В связи, в связи с тем, что у гостиница своя, мы приняли решение половину гостиницы отдать по беженцам. Значит, в связи, в связи с тем, что я еще заместитель председателя Национальной палаты при губернаторе ворончево области, то естественно, диаспоры. Все национальности, русские, кузбеки, таджики, чеченцы, дагестанцы, в ну, общем, все 35 национальностей и помогают, и питание приносят, и значит, вещи приносят для беженцев, но очень помогаем, насколько есть возможность, поэтому, как долго это будет, Сколько у вас веженцев сейчас? Сейчас 84. И откуда, из каких регионов? Ну, все Донбас. Mm. Разные, разные города в Да. Mm. Поэтому ну, сейчас, опять же, если эти будут уезжать уже на Украину, или куда-то, mm -hmm. значит, нам будут еще все пребывает помогать в этом плане. У них бывают какие то тренинги внутренние, там кто-то за, кто-то против. Есть такие, как, ну, ситуации возникают какие-нибудь подобного рода? Нет, я, я не видел, но мы очень много проводим. Всевозможных концертов для переселенцев. Вчера у нас была ну, концерт большой образовали. Неделю назад уже играл симфонический оркестр, mm. вот. ну, в общем, у нас финансовый это возможно, мы делаем все, чтобы облегчить их жизнь в России, потому что ясно, что приехали без ничего, Все, конечно, думают больше, как там, в Украине, но ну, уже пошли работать. Mm. У нас школы пошли, если сожгли, пошли. Uh -huh. Пойми, есть. Uh -huh. вот, Скажите, Олег Григорьевич, вы, вы говорили о том, что есть большая э, диаспора здесь из 35 э, этносов, yeah. наций, народов. Вы же работали в советские времена на юге, в южных республиках. Yeah. Вы можете чуть-чуть объяснить? В Таджикистане вы работали? Да, мы работаем в Таджикистане, я работал на заводе по производству урана, поэтому, значит.. Но там тоже случилась война. И в общем-то мы тоже уезжали, взяли чемодан, продав, что возможно, и приехали. Могу жить. На пустое место. Было тяжело. Но со временем. Пока получается А бизнес какой? Вот спортивный культурный центр Отлично. Это вот там и клуб, и кафе, потому что мы принимаем, здесь проводим все возможные соревнования угу. и на это и кафе работают. Здесь и, с улицы никого не тех, кто живет в гостинице. Мне не, не, не надо, не надо, не надо мне. Мне не надо. Вы нас просто так будете снимать или нам что-то говорить надо? Ну поговорим там, если можно. А, сейчас ну. у нас справится. Хорошо. Окей, а, okay. uh, hello, um, I'm John Mark Tugin, and um, uh, what are your names? Меня Соня зовут Соня. Сейчас я тоже не стою. Иди сюда, Бану, разбывайся, быстрее заходи. Вы из Донбасса, да? Из Донецка, да. Какого региона? Город Донецка. Да. А, Окей. Зовут вас как? Yes. Самаддин. А вы к вас? Соня. Um, угу. yeah. Беженцев много из Донбасса, в том числе Соня и Самаддин. Мы их сейчас встретили в комнате. Скажите, пожалуйста, вы давно приехали из Донбасса? Два месяца. Два месяца. Что там? Вы можете описать обстановку там и что там случилось и так далее? Обстановка без конца без края стреляет, взрывы там невозможно жить. За счет этого мы иди сюда. А отношение к, к, к вам, у украинских властей, вы можете описать как-то? Украинской власти невидима. Только издалека стреляет, вот и видим, А так ближним расстоянием мы не видим, да. И как, как как другие люди... Какие, как, значит, опыт у других людей. Можете рассказать? Ну, у людей, у людей жилье раз... Вот и сейчас до сих пор вот, знакомые там живут, у них жилье попадания, и люди остаются на улице, умирают. ну, Невозможно там жить. А вам как помогают здесь? То есть Какие там программы или что-то есть? Ну, ну, естественно, нас расселили, нас кормят, стараются предоставить, ну, как бы обращаемся, нам здесь хорошо, хорошо. Не будет, брат. Почему вы пришли сюда, в Россию? Причина того, что вы приехали сюда. Ну, у меня двое детей, как-то сидеть там страшно, непонятно, что там будет. Когда ну, в соседние дома прилетают, на соседние улицы, страшно сидеть знаете, дети там, дети маленькие боятся, сами боимся. Садик не работает, они без конца, без края, там вот так, надо поддержать их, чтобы они не отходили. Отошел, попала снаряд, все, детей нету. Кошла. Это все в городе Танецка. Танецка. Это, а, это окраины значит? Да, это Куивещевский Сред, район. Середина. Кубишевский район. Середина. То есть бомбы до сих пор попадают. Попа, да, попадают. А вы давно ждите? Два, два месяца. Уже два месяца. Да. Как началось разбираться? Ну, немножко раньше началось, ну. Но... We then came then. We came. uh they've been here two months yeah. um, and how uh how receptive was the government of Russia when you came here and you asked for asylum how uh receptive was uh um was Russia how were the Хорошо, нам оказывали все, что, по ну, посильную помощь, вот как только мы переехали на границу, нам и вещи помогли перенести, и как-то, ну, спрашивали, что нам, какая помощь нужна, старались оказать нужную помощь. И народная милиция тоже помогали? Да, да. да. Нас, у нас в Донецке мы сразу по эвакуации выехали, у нас эвакуационные автобусы были, потом мы с ними выехали, приехали сюда. Скажите, пожалуйста, Соня, и как были к вам отношения украинских властей, пока там была украинская власть? Вы помните такое? Да. Да. Да. Да. Да. Да. Да. да, это было давно, это было в 2014 году, даже а в 2014 году украинская власть ушла оттуда. Во... <breakout> с тех пор поменялась власть, но все изменилось. Э, <пильно> uh... Конкретно у нас вот в Донецке сейчас не было ]paced? украинских властей. А что вы слышите от, от, ну, от друзей? Там, то есть такие отношения? Как, ну, ну, у меня в Украине нет никого, ни родственников. Ну, у меня вот знакомые были. Они вот месяц сидели в Мариуполе, потом им как-то удалось выехать, но они выехали за границу. Это они из Мариуполя были. А сейчас я, я не знаю, там никого нет. А вы можете, вы что-то могли по данному вопросу, ну как отношение или поведение ну, украинской власти к российским, к азербайджанцам, к русским, к другим нациям? Поскольку там украин, украинец, но, на сегодняшний день считается превыше всего. Да, мы, мы их э, практически не видели, но далеко они стояли от нас. Но стрельба, все равно стрельба есть. Э -э Какие-то э, стрельба там мы не видели, mm. ну а попадание попадает. Там слышали, кто-то несколько человек умер, там слышали несколько человек. А самим выйти, пройти туда невозможно было. Да страшно, все выходят только по-быстренькому, побежали в магазин быстро-быстро. Кто-то да. один из семьи выходит, быстро скупился и бежать домой, потому что... Страшно стреляют, и сейчас там вот, вот эти вот несколько дней там и текстильщик обстреляли, и вот было попадание, недалеко от нас на Горняк было попадание, там жилые дома сгорели, люди остались на улице. Россия, Россия как бы оказала нам, нам помощь, они изначально откликнулись на это все, и мы приехали сюда. А Скажите, тут в отношении того, что Путин начал эту операцию, специальную военную операцию, вы так согласны или есть Как вы думаете? Ну, во-первых, Путин отвечает им. Им отвечает. Ответ дает Путин им. Если бы Путин ответ не дал бы им, они вообще хорошо, хорошо. нас не было. Они, они свои дома, украинские дома, они взрывают, все стреляют, потом на Путина валят, на Путина валят. Это все Путин делал, это все Путин. Даже Путина близко не было. Путин э, начало не трогал их. Ну, про спецоперацию вы имеете ввиду? Да. Ну так у нас 8 лет все это спецоперация. они постоянно стреляли и никому там ничего нельзя. Но стреляли у нас все 8 лет и были вот эти вот минские переговоры, все равно стреляли. Так что... Но они, они вот сейчас переживают, в Украине переживают все то, что мы переживали все 8 лет. So. Как, как, как зовут имя, фамилия там, божество? Что... Из Рафилова Соня. Срафилов Самаддин. Отчество есть? Ага Вердогла. А у вас есть Самадин Самаддин КЗ. А, Самаддин КЗ. А дети как зовут? Это Мурада, это Бану. Бану.